Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на прямом эфире. Паша, присоединиться? Здравствуй, Паша. Я здравствуй, вас... Анечка. Здравствуй. Здравствуйте. Я сейчас. Так, я хотела брать комментарии, но мне почему-то не получается. Ладно, оставим тебя. И снова здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу вас познакомить с Пашей. Паша, мой компаньон. Мы вместе работаем, вместе осуществляем наши прекрасные идеи. И я хочу начать с этого чудесного анекдота, потому что там в моем детстве тоже был, я его тоже очень хорошо помню из детства, это анекдот про эту самую тумбочку, когда спрашивают, где ты деньги берешь? Из тумбочки. А кто их туда кладет? Жена. А жена откуда берет? Я ей даю. А ты откуда берешь? Из тумбочки. И вот это вот убеждение, что деньги могут лежать в тумбочке, из которой их берешь, и они потом там сами материализуются, это очень крутая идея. Скажи, пожалуйста, как тебе эта идея вообще пришла в голову по поводу тумбочки, да, и как она тебя сопровождала в жизни? Ну, так получилось, что эта идея с тумбочкой пришла тогда ко мне в жизнь, когда эта тумбочка у меня уже была. Вот. Вопрос в том, что у каждого из нас свои представления о, вмести... о вместимости тумбочки. Но деньги у меня всегда были. Были, конечно, редкие случаи именно во времена еще моей тотальной безграмотности в плане того, каким образом следует организовывать свои финансы, как-то структурировать доходы или создавать сбережения, вот такие вещи. Ну, я тогда был реально дремучий, я был обычный классический кондорский раб за тысячу долларов в месяц зарплаты, вот. И соответственно, ну со временем я понял, что ну, есть некоторые закономерности, которые работают. И начал ими пользоваться. И так моя тумбочка образовалась. Но это не значит, что в этой тумбочке всегда были миллионы. Там всегда было денег достаточно для того, чтобы платить по счетам и чувствовать себя счастливым человеком в том смысле, что я не переживал, что мне кредиторы там обрывают телефон, ну либо какие-то такие сложные вещи, моменты в жизни, когда жизнь превращается в ходьбу по минному полю. Я всегда стремился к достатку и покою, чтобы, чтобы был мир во всем мире, чтобы не было такого, чтобы я не хотел, ну, чтобы у меня была бессонница и прочее, вот, поэтому, вот, но в тот момент, когда у меня возникло это желание, чтобы э, я, что, мне захотелось, чтобы так было всегда, вот, и, и прям вот, и, и, видимо, это все откликнулось в сердцах других людей в том числе. Супер, Паш. Я считаю нашей глобальной точкой вообще нашего роста финансового и моего, и твоего все-таки тот самый офлайн тренинг. Что на нем произошло тогда? Повщелкнуло ли у тебя что-то тогда? И кто кого прокачивал? Как ты считаешь? <как> ну, по правде говоря, я пришел туда на твой первый, самый первый, то есть Познакомился я с тобой, поскольку, поскольку э, ты э, провела прекрасный тренинг для моей жены, который называется «Матрица стройности», и мы влюбились в тебя, потому что я жил 10 лет с женщиной, которая все время худеет разными совершенно способами, и я вижу, как человек мучается, но ничем помочь ему не могу. И вот «Матрица стройности» оказалась тем самым тренингом, который влюбил нас в себя. А потом дальше это был, был первый твой тренинг из тех, который был для меня доступен вот здесь и сейчас оффлайн. И я с удовольствием пришел на него. Это проходило в Ярославле и мне очень хотелось почувствовать вкус твоего тренерства, твоего профессионализма, того какая ты. Вот. И в этот день там была еще в том числе Лена Блиновская. И это произошел такой очень крутой синтез. Просто вот общие энергии, общие мысли, общие цели. Какие-то такие вещи, которые в нас росли, в каждом из нас. При том, что каждый из нас ну, вроде как живет параллельной жизнью своей собственной реальности. И тут произошла такая синергия. произошла, И мы поняли, что вот вот именно вот это оно, оно, вот это чувство, вот это, собственно говоря, та способность э, быть, жить всегда в достатке, чтобы тебя, тебе всегда хватало. Ведь на самом-то деле э, я сейчас могу начать жаловаться и перечислять огромный перечень того, чего у меня нету, и вы сейчас начнете плакать, может быть, даже мне удастся собрать какие-нибудь донатики. Вот. Но это все не про это, это про то, чтобы радоваться то, что у тебя уже есть. Потому что это вот как ощущение счастья. То есть, либо ощущение скорее, ну и счастье и здоровья. Вот здоровье оно так очень актуальненько. Когда оно у тебя пропадает, то в этот момент начинаешь понимать, что что-то идет не так. Вот. И, а когда этого не чувствуешь, точно так же, как и не чувствуешь какую-то нужду в деньгах, когда тебе нужно за что-то заплатить, а у тебя нету и вообще негде взять. И это это, конечно, очень опасное состояние в жизни. Вот. Я полностью согласна с тобой. Я в связи с этим, вот, когда ты поговорил, сказала о синергии, я хочу тебя спросить, насколько важно окружение, на кого равняться, с кем дружить, как ты считаешь? Важно ли это, имеет ли это значение? Есть ли люди, которые высасывают энергию? Есть ли люди, которые дают больше энергии? Что ты думаешь по этом, поводу? Окружение, конечно же, имеет значение. И в основу моей тумбочки легло мое окружение. И так уж получилось, что мне повезло. Я удачно женился. И таким образом я создал то самое микроокружение, в котором мои идеи, мои желания могли прорасти. И ну вот проросло. Собственно говоря, тренинговая студия, тот бизнес, который у нас по состоянию на сейчас с тобой есть, это результат того, что ты сначала сказал нашим окружении И то есть я, я сначала встретил Иру с той болью, которая у нее есть пожизненно. Вот. И ты явилась человеком, который эту боль снял. Вот. Точно так же, yeah, yeah, yeah. Вот, точно так же та, тот тренинг, который сейчас в э, онлайн пространстве э, снимает первоначальную боль всех э, людей. Вот, ну, первоначальную. Это вот расширение финансового сознания. Который э, он явился таким очень интересным местом сборки всех первичных инструментов того, как правильно нужно вообще смотреть на деньги и на денежную сторону своей жизни, как выстраивать просто вот, ну, как бы гигиену, свою финансовую гигиену, скажем так, чтобы обеспечивать свои потребности, чтобы быть достаточно, чувствовать себя счастливым человеком. Вот. И а наши, вот продолжение то, что мы уже продаем, именно мы уже проводим там уже про то, в каком, в каком направлении мы можем расширять наши финансовые сосуды. Ведь деньги, они же растут из вот правильной среда. Конечно, среда имеет значение. Но просто так, как-то сложно дружить с другим человеком, если ты ему не несешь ценность. И тут важно понимать, что тебе нравится нести как ценность. Сначала эту ценность внутри в себе вычислить. Сейчас же полно различных способов и точно так же на наших тренингах эти механизмы понимания своей ценности есть. И потом усиливать сильно в себе. Вот. Сто процентов. И... Я тоже за то, чтобы усиливать сильно, безусловно. И окружение, ну да, классно конечно выбирать окружение. Место жительства классно выбирать. Э, ну, жизнь, она на самом деле приносит подарки, честно говоря. Я везунчик. Я сейчас не буду умничать и рассказывать, что у меня есть какой-то там хитрый план, которым я смог достичь этого всего. Нет, я просто шел на ощущениях своего сердца. На э, ощущениях того, что я испытываю. И много во всем этом было смирения, я вам хочу сказать. Вот э, этот, например, ощущение когда ты заработал свой первый миллион, да хрена его знает, и они сто раз были туда-обратно, туда-обратно. Вот. Ты, конечно, его ждешь, как день рождения, но это день рождения он наступает, и ты думаешь, что день рождения был тогда уже, я не понял. Ну и да и ладно. То есть желания сбываются буднично. То есть то, что зажигает прямо хочется-хочется в моменте прямо сейчас – ну, окей, хорошо, хочется. Может быть, я... это с годами такое со мной происходит. Но жизнь как показывает, что когда очень чего-то хочется и потом смиряешься с этим состоянием, что, э, ну, может быть... Оно, конечно, у тебя будет, но просто не сегодня. Чуть-чуть ну, туда дальше. Туда дальше. И туда дальше происходит это дело. Супер. Я как раз думаю о том, что то, чему я о чем я говорю на марафоне «Финансовый ключ», уже вот вторая часть, да, о том, что самый важный показатель нашего благополучия финансового – это финансовая емкость. И как научиться ее расширять? Вот ты говоришь, что когда я получал тысячу долларов, там был конторский мрабор, да, это было одно ощущение. И когда это уже совершенно другие доходы, которые исчисляются уже миллионами, какое твое ощущение, и как ты думаешь, где вот этот вот волшебный переключатель, когда расширилась финансовая емкость? У меня когда... Не знаю, в жизни случаются какие-то такие моменты, когда ты обнаруживаешь, что «О, что так можно было!» вот, и это у а что так можно было, если бы произошло еще пару лет назад и все для этого, в общем-то, как мне тогда казалось, что и было это бы наступило бы раньше, и то есть мой внутренний сосуд, он все время чувствует ощущение, что льву мясо не докладывают но нельзя съесть два завтрака в один день, и это как-то заземляет ну я что-то не... Как, каким образом расширять свой финансовый сосуд, что ли? Да. Ну, надо этому? Надо просто смотреть, кто как это делает. Я для того, чтобы мой финансовый сосуд хоть как-то расширился, кучу всяких разных сект обошел, кучу всяких разных тренингов прошел. Вот реально. Я и кабалой занимался. И ездил на но думал, что там за 10 дней моих медитаций я там получу прозрение и узнаю, как за один год купить BMW X5M. Вот. И там мне рассказывали целых 10 дней, что смирись, чувак, это так не работает. Вот. И как бы на тот момент я ушел оттуда, думаю, блин, испортил себе отпуск, херней занимался. Вот. Ну вот какие-то такие вещи. Но прошли годы, я понял, что это не так работает. Просто это все как кумулятивный заряд, то есть оно все собирается, собирается, потом в один прекрасный день бабахнет, бабахнет в какую-то такую ситуацию, когда на тренинге окажутся несколько человек, либо в одном месте окажутся несколько мощных людей, влиятельных людей, и эти энергии сомкнутся, и что-то произойдет такое, что сотни тысяч людей ежегодно узнают про эту историю с тумбочками. Казалось бы, да, и с точки зрения, э, я живу, получается, и, может быть сейчас это гордыня с моей стороны, но по сути, эта идея, которая родилась в моей голове по поводу безбедной жизни, чтобы вот всегда была тумбочка, чтобы счет открывать, у тебя там в Сбербанке онлайн всегда были бабки, то есть там на счетах, ты ну, просто живешь спокойно. Понятное дело, что золотые унитазы это такое дело на любителя, у меня нет золотых унитазов, вот. э, мне так нормально. Главное вот это вот ощущение спокойствия. Для меня важное ощущение э, лады с этим миром, потому что можно разными способами добиться достатка. Э, просто есть способы, которые я не выбираю. Я не хочу бояться. Это самая неприятная вещь. И э, поэтому, может быть, не пытаюсь проглотить кусок, который э, мне не по зубам. Вместе с тем я благодарен той жизни, которую на сегодняшний день имею. Я живу по состоянию на сейчас, на три страны. У меня, э, и я свободен, то есть если у людей нет возможности там выехать из страны, у меня есть вид на жительство в другую страну, и я могу на машине транзитом через третью страну проехаться и, короче, где хотеть жить. Вот. И это не стоило для меня каких-то великих денег, я вам скажу. То есть для этого не нужно быть там каким-то миллионером или миллиардером или еще что-то. Можно купить там за 100 тысяч евро квартиру в другой стране. И все. Вот. То есть как бы свобода не стоит каких-то супер больших денег. Вы вообще посмотрите, что люди вокруг имеют. Я тоже смотрю и завидую. раз. Думаю, блин, какие молодцы. Как у них это получилось. И когда они это начали делать, ведь путь, э, это же нужно когда-то начать делать. И на раз думаешь, да ну что я сейчас уже начну там да, вот это вот. Но стоит начать первый шаг и что-то делать, входишь во вкус и пройдет несколько лет, как можно будто оглянуться и, и сказать, слушай, вообще-то классно получилось. И не зря я тогда вот это вот начал. У меня элементарно, э, я... Однажды ввязался в историю с покупкой фермы для майнинга криптовалюты. Я ее там лет пять назад, она год у меня что-то помайнила. Она сама себя окупила, что я за эти железки потратил. И все, я забыл про этот кошелек. А потом несколько месяцев назад открыл, а там денег стало раз в восемь больше, чем было. И это меня приятно порадовало. Но на тот момент мне это было интересно. Вот, делайте то, что вам интересно. И, и мне было интересно учиться, мне было интересно разузнавать, вот каким способом, ну как вот это вот, у каждого свой путь, и нет единого рецепта, готовьте сами свое. Но вот мне нравится в твоих тренингах то, что ты даешь некоторые векторы, некоторые инструменты, и дальше я могу накопать в себе целую вселенную, полезную вселенную, хорошую, которая для меня процентов Я даю инструменты, при помощи которых можно копать во множество разных сторон. Я, кстати, хочу тут ответить на вопрос, когда кто-то спросил по поводу того, что, что делать. Прошла все марафоны, но у меня ничего не изменилось. Во-первых, я хочу прокомментировать, что если вы прошли марафон, делали задание, но у вас, не после какого задания не было никаких инсайтов, то это значит, что работа сделана механически, но не было внутреннего, вот это внутренней работы. Обязательно должны произойти какие-то изменения на уровне ума, потому что если делать все время одни и те же действия, совершать все время одни и те же действия, то глупо ожидать получить другой результат. Вот. И по поводу того, что Паша, как ждать. Вот у нас же не сразу тоже материализовались эти деньги после там каких-то э, тренингов. Вот выходишь из э, тренинга, да, и они сразу не, не появляются. Э, деньги. Какое ну, как время? С, как с детьми. Знаете, я, может быть, примитивный пример приведу, но когда я создавал семью, я на это дело смотрел исключительно как бизнес-проект в котором должны быть два равнозначных партнера, в котором общая цель является провести вместе счастливое время и при этом оставить потомство и вырастить такое потомство, чтобы, ну, чтобы это потомство радовалось тому, что оно родилось на этот свет и в этой гостинице, как я называю, нашу, с моей женой семью. Вот. И, соответственно, что ты спросил? Вот я слишком издалека зашел. Сколько должно пройти времени для того, чтобы произошли какие-то изменения после марафона? Вот как ты думаешь? Как, как оно а получается? иногда бывает, прям на марафоне происходят изменения. Прям вот ты на марафоне начинаешь совсем по-другому думать. Боже мой, ну конечно, если так, то да, конечно, я в жопе. Вот. Но есть надежда. А иногда бывает, что... На марафоне это никак не цепляет, но происходит какая-нибудь жизненная ситуация, в которой ты вспоминаешь, вот этот инструмент, который тебе на марафоне там, вот когда-то там, когда-то это могло быть там полгода назад, может год назад, вот. Обычно мы много не можем держать долго вот эти вот вещи. Надо все время, пере, пере, надо все время находиться в процессе э, раскапывания своего вот этого вот видео и а аудиорегистратора этого мозга, что там происходит, он что там думает. Вот. И э, иногда бывает, что ну, время проходит, и ты говоришь, да, я вот тогда про этого тренера подумал, что он так, но на самом деле он правильные вещи мне тогда сказал. И сейчас моя жизнь, она так складывается, что вот тогда, как он сказал, вот, вот да, все правильно. Просто я не был готов услышать это. Но сейчас я понял. Вот. надо дать время всему у ну, всего есть время то есть большие цели они требуют больше времени это же опять про сосуд вот. если в моем окружении люди примерно плюс-минус моего доставка то откуда мне там взяться сразу же резко миллиардером? контекст должен возникнуть надо значит создавать контексты то есть надо значит создавать ну некоторые привычки в себе либо пат, ну, да, ну, паттерны да вот э, или хотя бы просто сделать это один раз сделать то что делают э, вот эти люди э, кем ты кем я мечтаю стать вот и иногда это отрезвляет, например устрицы не зашли вообще вот но не обязательно есть устрицы. Где брать этих людей, Паша? Как расширять свое окружение? У меня узкое окружение. У меня окружение возникает тогда, как... Ну, есть люди, которых я впустил свою семью, в свой, в свой интимный круг. С годами этот интимный круг сужается. Вот... И нам повезло нам повезло что э, когда мы сужали свой круг мы оказались рядом друг с другом и это так вот чудесно произошло и поскольку поскольку мы искренние честные друзья и по-честному говорим в тот момент когда нам э, больно когда нам ну, есть какие-то сомнения когда нам неприятно что-то мы об этом разговариваем и мы договариваемся э, то, в общем-то, мы живем хорошую жизнь, мне все нравится. Вот. А, как, где находить таких людей? Да черт его знает, где находить таких людей. В сфере своих увлечений, в сфере своих интересов, в сфере того, что в моем будущем, в том, в котором я себе представляю, как оно здесь, что там, кто эти действующие лица, там какие-то люди, есть там какие-то функции, есть даже если просто э, э, понимать людей как функцию, это очень важно понимать людей как функцию. Функция другая, это очень дорогая, очень крутая функция, вот, но это функция в том числе, вот, и тогда сразу возникает из каких областей кто тебе нужен. И в этот момент и может взаимодействие с людьми может привести к дружбе. Но если с ними не взаимодействовать, откуда идти отсюда? Совершенно верно. Я думаю, что э, ты сейчас говоришь о том, что каждый человек может быть ценен не обязательно деньгами, правда? Да. То есть э, у, у каждого человека, то есть э, если ты хочешь подружиться с человеком, который э, выше тебя по каким-то параметрам, к которому ты хочешь тянуться. То ты для него можешь представлять совершенно другую ценность, правда, ведь как друг, как человек, как интересный собеседник, Да, или как функция, как массажист, как, ну как кто-то, кто реально классный парень, хорошо, я, я люблю, чтобы вот я с этим парнем, чтобы он со мной работал, там, хороший барбер, например, ну просто вот, и это же классно, не знаю, мы, мы же вместе растем. Я когда-то пришла мне в голову мысль, что вот я закончил, я юрист по образованию, и у меня есть друзья, и которые делают карьеру, и некоторые делают государственную карьеру, и э, годы идут, и люди становятся, звездочек прибавляется, и вот это вот все растет. И я понимаю, что в моих внутренних звездочек тоже прибавляется. И дружба с этими людьми, Поскольку, поскольку мы всегда были честными друг с другом, мы все время двигались и были готовы друг друга поддержать, она вот таким образом создает вот эту мою тумбочку, в которой я живу, то есть, что я понимаю, что, в общем-то, раз есть люди, которые разделяют со мной эту реальность и радуются в тот момент, что мы вместе это делаем, ну, значит, все хорошо, все правильно, все нормально. Она вот. Но не должна в часть я пропасть. Это как Локомотив, он не может одна, в один момент остановиться, даже если я умру вот прямо сейчас в эфире, то, что я делаю, те обязательства и вещи, которые все равно существуют, они продолжатся, вот, и поэтому не надо бояться, все хорошо. Там был очень интересный вопрос по поводу того, с чего начать, куда инвестировать. Деньги, если у тебя всего лишь 7 тысяч рублей. У меня есть ответ на этот вопрос. Мне интересно тебя услышать. Инвестировать в то... Блин. Ну, понимаете, сейчас сказать, что инвестировать в тренинги, это может звучать как э, какое-то потворство рекламе там или еще что-то. Но... Э, но ну это же правда, скажем, правда. Ты хочешь сберечь или приумножить? Вот а мы начнем с этого. Ну, приумножить, um -hmm, конечно. Вот. Да. Просто иногда какие-то маленькие суммы такие, что лучше взять их и скайфом потратить. Вот. Скайфом потратить, но это неправильно так. Все равно нужно создавать какие-то сбережения. Это вопрос привычек, это вопрос, ну, как зубы чистить люди специально лезут в ипотечную петлю, чтобы создать себе привычку копить, хотя могут просто вот посчитать деньги и начать уже копить, и жить в арендной квартире и копить, и так они в два раза быстрее купят квартиру себе, то, что хотят, вот а так, ну они, они говорят, а вдруг что-то пойдет не так, как будто если они в долгах будут сидеть, <coughs> у них что-то пойдет не так, они все равно выкрутятся, а так они типа забьют на это дело, вот о, по, поводу, по поводу автомобиля, кстати, вот я хочу сказать, что Паша открыл мне глаза э, на то, что автомобиль должен стоить не больше, чем два месячных твоих доходов. А. Правда а, да. ли? Для, вот для меня это было инсайтом, это Паша мне в этом озвучил в первый раз. Это для меня было инсайтом, и я действительно тогда повернула в свою жизнь, чтобы ездить на такой машине, которая будет, если что-то с ней случится, чтобы мне никогда не было больно за это. И я к этому, кстати, призываю и всех своих слушателей. Но люди хотят ездить на хороших машинах и э, не понимают, не всегда понимают вот эту вот фразу. Можешь ее приоткрыть чуть-чуть? Почему нужно ездить? Можно ездить на машине, которая стоит не больше, чем две твоих месячных зарплаты. Я по крайней мере за то, чтобы к этому стремиться. Вот. Но ну, если говорить о тех людях, которые покупают автомобили в кредит, как ты к этому относишься? У меня ну, было, что в жизни. Когда я работал в недвижимости, недвижимость это прекрасная область, где можно заработать деньги. Вот. И можно заработать разом хорош с одной крупной сделки, когда там несколько миллионов долларов э, сумма сделки, то ты можешь сразу купить премиальную тачку. Вот. И я, конечно же, мы с женой это сделали. И машина, которую мы купили, стоила величину где-то годового нашего заработка. Моего заработка не несовместного лично моего заработка у нас было две машины в какой-то момент у нас было в семье даже три машины а денег чтобы заправлять их не было вот. и это было конечно затруднительная ситуация и но для меня это была как крайне очень такая поучительная что вот, чувак ты смотри до чего вот что твоя глупость жадность и вот, ты, ты, в чем вот ты сейчас в этой ситуации? И ты думал, что ты, сидя в этой машине, будешь выглядеть невозможно прекрасно. Не все тебе будут завидовать, и ты будешь чувствовать что-то такое волшебное и замечательное. А ты сидишь в этой машине и чувствуешь, что у тебя лампочка горит, и короче, ты совершенно, совсем не молодец, сколько ты там в этой машине и сидишь. Вот. И точно такие же чувства, когда надо покупать э, зимнюю резину на автомобиле, ты понимаешь, что это стоимость отпуска с семьей куда-нибудь, да, или вот, или там страховку годовую покупать, и такие вещи. Или когда транспортный налог приходит, и ты думаешь, боже мой, ну за что меня так? Вот, чтобы вот этого вот всего не было. Я это узнал лежа на пляже, слушал тренинг Бода Шефера. Был есть такой один немец. Вот. это был вот мой первый тренинг, который я вот бесплатно услышал, и он меня, конечно, шокировал. В тот момент я был Паша на Лексусе. Вот. и я понял, что да, есть вещи, которые все должно соответствовать всему, и вещи должны быть по карману для того, чтобы они тебе служили, чтобы ты не был рабом вещей и ну, есть, конечно, единический минимум, ниже которого, ну, опасно спускаться, это с точки зрения здоровья и безопасности вообще. Ну, конечно, самое главное, что у нас есть, это наша жизнь, это наша жизнь в нашем теле. Вот. И если речь идет о 7 тысячах, куда инвестировать, пойди покушай правильной еды, пойди купи там тренировки по фитнесу, там, либо подумай о том, что тебе, как тебе дальше жить, там, можешь быть, поработай с психологом на эту тему. Вот, к слову, об инвестировать. Но в конечном итоге самое ценное это жизнь и то, что вот в нашем теле происходит. И нужно исходить из того, чтобы все было хорошо. Даже каждое следующее мгновение никто ж не гарантировал. Кино может закончиться в любой момент. Сто процентов. Я вот по этому поводу говорю людям, которые мечтают выиграть миллион, неважно какой, в какой валюте, там, условно, хочу выиграть миллион. И э -э я всегда говорю о том, что заглядывайте туда, что вы будете делать потом. Потому что миллион на самом деле, даже долларов, это достаточно скромная сумма. Ну, хороший дом и, может быть, еще хватит на хорошую машину. Все. А обслуживать это все, а жить вместе с этим всем... Ой, это у нас... Да, это такой прикол. Я, когда не знаю, чего я хочу, я начинаю своей жене в такой игровой форме требовать от нее шубу, что я хочу шубу, вот. когда она мне говорит, что типа, ну все, едем, берем, идем, вот какую хочешь шубу, тебе куплю, вот ты шубу, в тот момент я останавливаюсь и говорю, нет, я хочу шубохранилище, что ты мне сейчас эту шубу купишь, куда я ее повешу, вот. то есть мне нужно быть человеком, у которого есть шубохранилище, то есть нужно быть эм, в состоянии владеть некоторыми вещами, для того, чтобы ими владеть, нужно понимать, как этими пользоваться, и организовать себе таким образом эту жизнь, чтобы это владение было естественной частью твоей жизни. И именно естественно, часть обыденностью должно быть. Поэтому как бы вот эти резкие перепады, там, что кто-то резко заработал миллион, кто-то резко заработал искушение, искушение попасть в большие проблемы на почве жадности и незрелости, например. Но если дать всему время, опять же, время надо дать. Если этот миллион, который разом свалился на твою голову, дать себе время сказать, так, я его год, не буду транжирить. Хотя бы я вот, ну, то есть сразу же, ну, то есть ты можешь э, распределить. Я сейчас про э, гипотетический говорю. Гипотетический обычно не сваливается. Обычно, чтобы растение выросло, корни должны быть, чтобы что-то выросло. Из чего-то оно должно вырасти. Вот. И обычно оно растет не с теми темпами, которые мы хотим. Вот. <смех> вот мы все время хотим, чтобы оно быстрее, чтобы оно поскорее, вот, но, в общем, если оно уже тебе сегодня это дерево дает тень, если это дерево дает плоды, уже, уже это же прекрасно, вот. Понятное дело, что всегда найдутся деревья, которые больше, которые, вот там, их больше и всего остального больше, но, ну, как-то внутри себя, если тебе комфортно здесь, значит, хорошо, если некомфортно, значит, можно... Ну, там надо что-то с этим делать, вот, или думать. Я по этому поводу хочу сказать, что ты очень классную метафору привел. Хвойные деревни именно так и растут. Они сначала очень маленькие, вот у меня там, я посадила себе кипарисовик такой, он был очень маленький, достаточно много, наверное, года 4, а то и 5. Он вообще не рос, он был 20 сантиметров роста. И только после того, когда у него развилась корневая система, он начал прямо стремительно расти вверх. И вообще все эти хвойники, которые у меня сейчас растут на моем клумбе, они только вот в прошлом году начали интенсивно расти. Вот. И это действительно очень хороший пример. Это вот людям, тем, которые, может быть, ожидают каких-то волшебных всплесков после каких-то своих действий надо действительно созреть и нужно действительно подготовиться, быть готовым внутри. Это очень важно. И куда смотреть? Я за то, чтобы смотреть на людей, которые уже достигли успеха. Как ты относишься к людям, которые завидуют? Я знаю, что ты совершенно человек без зависти. Я сказал, что я завидую временами. Ну, ну, понимаете, завидую, это, это в, в таком смысле, в таком качестве завидую, что э, речь о том, что э, человек, э, который э, тратит больше меня денег, допустим, позволяет себе какие-то вещи, а я не позволяю себе какие-то вещи и считаю, что ну, еще пока не время, еще пока не время. Но пообщавшись с этим человеком, в какой-то момент мне пришла мысль, что и он, и я, мы одновременно состариваемся. Вот. А когда будет время? А может быть это время вообще никогда не наступит. Вот. Но это не значит, что надо уходить в с головой. То есть, Когда этот человек купил эту машину в кредит, и что у него это время наступило, я эту машину купил на деньги, которые у меня были заработаны, но просто не хотел их тратить на вот. машину то есть как бы вот э, у меня скорее не зависть у меня вот первое время, когда я видел людей в дорогих автомобилях э, в Москве, я в себе все время задавал вопрос ну что, что они такого делают? какие книжки они читают? что они вообще? с кем они общаются? что вот такого они делают? что вот в этой жизни они владеют той реальностью, в которой они находятся вот и э, эти поиски меня привели в психологию и в психологию там я начал копаться в своей голове и потихонечку, потихонечку все это дело меня привело к тому, что в конечном итоге я живу в своем теле. И есть вещи, которые ну властны, ну что я разом не могу поменять свое окружение, там свою всю реальность и вот по другому. Но есть вещи, маленькие вещи, которые можно начать с малого. Это как этот, Маргулан, Симбай хорошо говорит, что если, говорит, что то хочешь иметь, надо кем-то быть. Чтобы кем-то быть, надо что-то делать. Чтобы что-то делать, начни с малого. Вот. И в тот момент, когда ты видишь, что-то вот можно взять и сделать, и оно станет чуть-чуть лучше, из-за вот этих вот маленьких чуть-чуть лучше жизнь становится в общем-то общем, даже ничего. Вот то у кого-то это чуть-чуть лучше может нести большие масштабы. Но мы все время забываем про ошибку выжившего. Что мы вот смотрим на человека и думаем, вот он успешен и значит, вот он все правильно сделал, он знает, как все правильно сделать. Да черт его знает, как он правильно сделал. Это просто в его, в его реальности, в его пространстве вариантов его пассианс таким образом сложился. Но это не значит, что ты тоже можешь такой пассианс сложить. И каждый свой пассианс складывает. И поэтому... Главное понимать, что у тебя внутри происходит в теле, в ощущениях в теле по поводу реальности, которая вокруг. Ты правильно говоришь, наше отношение к реальности никакого отношения к реальности не имеет. Вот. Поэтому все, что я могу осознавать, это то, что мне сейчас приятно, мне сейчас грустно, мне сейчас скучно, мне сейчас весело, мне сейчас голодно. Или как мне сейчас? Вот это вот. И обслуживать свою тележку, чтобы она была в общем, как это, окружена заботой. И в разных направлениях заботой. В том числе и в направлении того, чтобы изучать какие-то новые знания, потому что в том числе во многом для того, чтобы оградиться от ненужных людей, от ненужных знаний, от ненужной информации, от ненужных вещей. Потому что, чтобы что-то взять, ну, в сутки, 24 часа, и ты по-любому в то время бодрствования, которое ты решил что это взять, ты либо должен от чего-то другого отказаться. Вот. Я так много всего в этой жизни понаотказывался в поисках того, чтобы обрести способность создавать эти тумбочки. Я стал вегетарианцем лет 10 назад. Я курить бросил. Я алкоголь не употребляю уже 8 лет кофе не пью наверное, года 4. то есть как бы это все в, вначале это, это дальние мысли про тумбочки чтобы это все из-за денег короче одним словом это очень крутой пример да да продолжай вот но что меня приводит к деньгам я понятия не имею ну то есть как бы ну, какие-то разумные вещи. И я возвращаюсь к тому, что вот эти первоначальные тренинги, связанные со своим мышлением, с представлением о деньгах, представлением о своих возможностях, о своих способностях, вообще о себе чуть-чуть покопаться в своих воспоминаниях, каких-то своих, то, что нравится, не нравится, вот в этих вещах. Оно бывает полезно. Но тут очень важный запрос. Просто очень часто бывает, что мы хотим, чтобы у нас, вот я очень часто так хочу, я регулярно, я все время так хочу, я хочу принять в дар, принять в дар э, какие-то э, заводы, пароходы и все остальное, а так, чтобы сейчас за них работать, да ну, нет, вот есть у меня, я что-то делаю, я на это работаю, как бы, оно меня кормит, и я испытываю состояние счастья и покоя, а вот сейчас вот ударяться в какие-то авантюры для того, чтобы потерять свой покой, я не согласен. – О, вот. это прямо очень крутая тема. Я декларирую то, что в нашей жизни управляют наши убеждения. То есть в чем ты убеждаешься, в чем ты убежден, то ты себе и подтверждаешь, то ты и получаешь. И тоже звучало в вопросах несколько раз о том, что же, как же нужно работать, если там в сутках всего лишь 24 часа, у тебя одни руки, одна голова, да, для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Что нужно делать? Очень часто я сталкиваюсь с убеждением у людей, что заработать деньги можно только тяжелым трудом. Но я считаю, что, безусловно, необходимо прикладывать энергию, усилия. Но я считаю, что вот это вот желание впахивать и тянуть на себе абсолютно все, это вот надрыв он не приведет в итоге к гармоничному развитию своей финансовой энергии. Как ты относишься к убеждениям? И, То есть, я так понимаю, у тебя сейчас теперь другой план. Не работать вообще, все а получать удар за то, что ты нет, живешь. Как нет, нет, неправильно. Это неправильно. Это не, не, так, не так. Просто э, выбрать то, что есть твоя работа и делать это классно. Делать это так, чтобы людям хотелось это у тебя. Вот. Просто ну, как бы нужно брать работу по силам, чтобы, чтобы не разрушаться. Я, конечно, понимаю, что можно мобилизоваться в определенный момент. И преодолеть какой-то момент, когда надо поднапрячься, еще что-то. Но есть люди, которые живут все время в напряжении. И живут все время в напряжении просто из-за того, что не упорядочивают некоторые вещи. Они живут в бардаке. И думают, что ну, так нормально. Ну, можно, всегда можно упорядочить свои мысли, свои отношения к вещам. И всегда можно что-то поменять. Вот для того, чтобы что-то получить, нужно от чего-то отказаться. Можно на продолжительное время. Я даже однажды был сыроедом. Я два месяца пытался быть сыроедом и понял, что не мою это. Те бонусы, которые я получаю, совершенно не соотносятся с, тем, с теми успехами. На тот момент, когда я думал, что я достиг успеха, это была возможность есть в любых ресторанах Москвы. И я когда представлял себе, что я вот сыроед такой, что навсегда, и что я больше не смогу есть аджарские хачапури, там вот это отрывать, этот хлеб макать в эту яичницу, мне хотелось плакать. Думаю, так, черт, чёрту это сыроедение, мне это не подходит. Вот. Нормально. Считаешь ли ты, что важнее всего быть честным с самим собой и да, когда конечно. ты говоришь брат, брат. Вот как раз про честность самим собой про честность самим собой надо себя самим собой сравнивать а не с другими людьми и с самим собой оно как-то лучше сравнивается думаешь, что да в общем я молодец вот всегда найдутся области в которых я молодец может, может быть я не стал там доктором наук или еще что-то такое да вот в плане чего-то. Но я молодец в плане того, что у меня прекрасная семья. И, конечно, это смешной анекдот про то, что да-да, мы видим, да, дети у вас красивые, а руками-руками что вы Вот. Это я понимаю, конечно же. Вот. Но вместе с тем, в этом мире множество людей, у которых есть эти проблемы, и а они у меня решены по умолчанию, и я думаю, что типа так оно и должно быть всегда и везде. И вот, так вот. вот. Поэтому... Я отвлекся от темы, а как, как, как, как из, ну, не упахиваться, а, ну, делегировать, не бояться делегировать, я боялся делегировать, я думал, что я плохой японец, японцы спят по 4 часа в сутки, я не могу, я когда сплю по 6 часов в сутки, у меня на губах герпес высыпает, и я начинаю болеть, я не могу просто, ну как бы я, а потом я понял, что я, ну, это дизайн человека, конечно, мне очень здорово в этом смысле помог, что я оказался в том небольшом проценте людей, которым вот этот регулярный, систематический труд, который для большинства, для 70% людей этого мира это нормальность, это полезность, это их гаранты здоровья и удовлетворения в жизни, вот что это не для меня, мне, мне по-другому немножко. И я тогда перестал себя учить и понял, что все, в общем-то, соответствует всему в моей жизни. И то, что я делаю... То, собственно, что потопал, то и полопал. Ну и окей, и это окей. Главное вот. ощущение мир, тоже, да. моего внутреннего покоя, моего, мои, моего состояния, что я владу с этим миром и все хорошо. Вот. И ну, вот, собственно говоря, у меня есть дети, которых. Э я хочу, чтобы их жизнь, их то, что они делают, их удовлетворяло, чтобы они получали удовлетворение от этой жизни. Вот, собственно, моя работа в этом сейчас заключается. Давай про детей немножко. Как воспитывать детей, чтобы они были финансово благополучными? Как ты считаешь? Я не знаю. Не знаю. Я был мальчиком-мажором в детстве. То есть я в детстве у меня была бабушка-антиквар. И форцовщица она привозила из Москвы, в Тбилиси различный антиквариат и дефицит и я был первым мальчиком внуком в семье моего деда у которого было четверо дочерей и естественно я был царек такой царек вот и я был обласком всегда и вот. ну были периоды в жизни 90-е годы они просто так бесследно не прошли и были периоды в жизни когда у нас дома не было денег чтобы пойти там купить продуктов вот ну, окей, все нормально. Ну, нужно дружить. Мне кажется, дружба это самое важное в семье. Вот эта атмосфера доверия, дружбы, близости людей в семье. Жить в правде, говорить, говорить то, что мне неприятно, или мне больно. Или... Но не хочу, это уважительная причина. Вот если признать, что не хочу другого человека, которого ты любишь, уваж... да или даже вообще в целом другого человека, уважительная причина, то у как-то по-другому начинает выстраиваться. Конечно, он становится резко неудобным вначале. Вот. Ну, Но это про авторство, да? Автор жизни. Сразу марафон Автор жизни собирается. Да. Знаешь, я еще что хочу сказать, что я услышала от тебя. Допускать, что можно, ну, это то, тоже о чем я всегда говорю, что так можно и можно по-другому. И когда вы смотрите на людей и видите, что они успешные, достаточные, самодостаточные, что у них все хорошо, самое главное не злиться на них и не видеть в них плохое, а учиться. Даже если вам, вам этот человек не нравится, все равно выгляните и увидите в нем что-то хорошее. И тогда вы сможете научиться чему-то, и Вселенная вас даст. У меня э, полное такое убеждение есть. У нас не так много времени, осталось всего лишь 10 минут. Я хочу... Э, был вопрос, можно ли с тобой пообедать. Я по этому поводу хочу сказать, что время от времени мы проводим очные мероприятия. Редко, один раз в год, иногда два раза в год. И сегодня ночью мы приняли решение, мы, я, мы уже обсудили это с Ирой, и сегодня я тебе это озвучила, что Скорее всего, мы будем проводить очное мероприятие в Москве, это финансовые игры, которые мы проводим ну, достаточно регулярно, один раз в год уже на протяжении нескольких лет, уж точно. Начиная с того самого марафона, не марафона, пардон, тренинга, на котором было вот были выслены вдвоем. Да. И я вспоминаю, я, когда мы готовимся к этим играм, я вспоминаю, о том, прочла комментарий когда-то. Что делать на этих играх людям, которые могут себе позволить на них попасть? Стоимость этих игр достаточно высока. Да? То есть наше прошлые игры стоили, по-моему, 2000 евро да, человека. 2000, вот. и был такой вопрос, что делать, ну, неужели тем людям, которые способны заплатить такие деньги за этот тренинг, неужели им есть что прокачивать, неужели им э, есть что там делать на этом тренинге. Я хочу сказать, что, во-первых, эти мероприятия без Паши я не провожу, просто, да, Паша обязательный участник этих игр, потому что во взаимодействии с Пашей включается на финансовую энергия Как ты считаешь, что получают люди на этих мероприятиях? Ну, вот Мне, как участник, да? я, я не являюсь психологом по образованию, но я стараюсь, притворяюсь, что я психолог. раньше я оправдывался, что я юрист, теперь я притворяюсь, что я психолог. Вот. И просто там происходит у каждого, во-первых, 2000 евро для того, чтобы заплатить за участие в мероприятии, нужно быть достаточно обеспеченным человеком. То есть это не про то, что я сейчас пойду залезу в долги, для того, чтобы попасть там, там этого Ленина увидеть, чтобы. Вот, это бессмысленно. Ну, хотя, может быть, для кого, я не знаю. Вот, я бы так не поступил. Вот, я просто сейчас рассказываю про свою жадность, что я бы так не поступил. Вот. Но бывают цели, за которые ты понимаешь, что ты хочешь получить, там, условно говоря, на порядок больше в жизни, либо освободиться от каких-то навязчивых вещей, которые преследуют тебя на протяжении своей ну, какого-то отрезка времени в жизни. Да? И ты не понимаешь умом, как это можно себе объяснить, но создается атмосфера, в которой... Каждый пришел со своей болью, и каждая боль очень интимная такая боль, и такой узкий круг людей, которые вместе, оказываясь в одном месте, создают такую динамику, в которой происходят э, инсайты, происходит, происходит что-то такое, что дает тебе ключи к э, тому, чтобы получить какие-то новые открытия, получить новый сценарий в жизни, чтобы что-то что начало по-другому. Какие-то дополнительные краски, которыми ты можешь нарисовать себе сценарий. На том самом тренинге, которым мы э, тогда были э, вместе с Леной. Э, Лена была ну, вот этим вот голосом, который да, говорила. Да, да, да. Вот. И э, э, она мне говорит, расслабься у тебя, все идет вовремя. Все просто происходит так, как оно и должно происходить. Вот. И... Это мне позволило не загоняться по поводу того, что я уже сегодня там чего-то там не имею, там, или у всех есть, а у меня нету, там или еще что-то. Да все нормально, все хорошо, все идет, все соответствует всему. И это ощущение моего внутреннего покоя и гармонии э, с собой, с миром вокруг, э, оно как раз и свидетельствует о том, что я, собственно говоря, имею то, что я хочу. А большего я не имею, потому что я большего не так уж сильно не хочу. Вот. может быть я там умом что-то там выдумываю, что я хочу, но на самом деле э, настоящее «хочу» оно предполагает какие-то действия и ты эти действия делаешь с кайфом ты это делаешь, даже если эти действия иной раз представляются какими-то трудностями но все равно ты их делаешь с кайфом ну вот собственно говоря, вот так вот и жили ну я еще добавлю, что все-таки на этих встречах э, происходит как в безопасном поле Вскрытие каких-то триггеров, которые держат человека в том состоянии, в котором он есть. И эти триггеры чинятся там, на месте. И после этих встреч, конечно, происходят совершенно невероятные вещи. Я недавно встречалась с одним из наших участников таких финансовых игр. У него был день рождения, он приехал со своей семьей в Одессу, мы с ним поужинали все вместе поужинали, и они рассказывали, какие у них потрясающие изменения произошли за полгода. То есть, всегда есть к чему стремиться, всегда есть с чем работать, и всегда есть куда расти, на мой взгляд. Ну вот, да. как-то так. Да, конечно. Ну, тут же такой момент, Мы, э, так получается, что я верю в некоторую фрактальную геометрию судьбы, что э, люди, которые должны встретиться, они встречаются. И э, на этих самых играх, на этих встречах происходят встречи людей, которые в дальнейшем потом общаются, годами общаются, и у них иногда происходят какие-то взаимодействия, сотрудничество, что-то такое. Вот. И в этом общем эмо... и эмоциональном, и психологическом вот этом вот поле, в этом тесном кругу мы общаемся, и это большая ценность на самом деле – Потому что с годами сложно впустить свой интимный вот этот вот круг новых людей, и это как раз те самые случаи, когда врата открываются в твою душу, и может войти очень, очень хороший человек в твою жизнь и создать для тебя новую реальность, то есть вы можете начать что-то вместе делать вот Но это не поскольку. столько про нетворкинг ну хотя это и про нетворкинг тоже ну то есть это, это про то что вот мы живем в мире людей и эм, оголить свои вот эти вот свою боль показать э, другому человеку э, это еще тот вызов вот и чтобы не, ну да и именно вот эти такие вот э, мероприятия они помогают поменять людям вообще реальность и ну да. Паша, хочу спросить, тут есть такой вопрос, я немножко его задам по-другому. Что тебя вдохновляет, что тебя заряжает, что тебе дает э, энергию двигаться дальше, менять свои какие-то желания, включать какие-то новые мечты в свою жизнь? Текущее состояние моего радостного счастья, такого спокойного счастья. Я не обладаю какими-то супер великими богатствами, но то, что в моем распоряжении есть, я им довольствуюсь, можно сказать, эффективно. И я наслаждаюсь тем, что есть такая фраза, кто-то из восточных мудрецов сказал, что по-настоящему богатый человек может себе позволить прогуливаться не спеша. И вот эта возможность прогуливаться не спеша, это и есть мое богатство. И я нахожусь от этого в кайфе. И именно в моменты прогуливаться не спеша могут возникнуть какие-то идеи, родиться какие-то желания, что-то такое, зачем захочется ускорить свой шаг и пойти за этим. Вот. А, у меня в связи с этим вопрос: имеет ли смысл, возможно, сначала замедлиться для того, чтобы посмотреть вокруг, и тогда придет то, что а, то, что твое на самом деле. Ну, мне кажется, половина людей, Половине людей, надо замедливаться в этом жизни. Вот. Ну, так уж получилось, что я вот в той категории, которую надо замедлить которым, ну вот для меня нет правды в моменте. Я сейчас в хорошее настроение могу понаговорить, каких-то обещаний понадавать, золотые горы нарисовать, а нас в тот день, когда надо будет это, чтобы уже реализовать, я могу проснуться в плохом настроении и взяться за голову и сказать, зачем я это сделал, это же было вообще неправильно, и не надо было так делать и прочие вещи. Вот. Поэтому мне нужно и в хорошем настроении о вещах подумать, и в плохом настроении, и только после этого принять решение. И вот иной раз смирение, о котором я говорю, это вот результат плохих настроений, когда мне какое-то время я так вот подумал и разрешил думать о вещах одинаково. Будет хорошо, не будет? Ну окей, ну, значит не будет. Найдем, чтобы было хорошо, даже и без этого. Вот. Хотя есть вещи, которые невозможно просто вот есть как бы, аспекты нашей жизни, связанные со здоровьем, достатком и прочими вещами, и как бы если здоровье не будет, хорошо не будет это древняя китайская мудрость, что лучше быть богат, богатым и здоровым, чем бедным и больным, я постоянно об этом говорю вот. Поэтому... это чудесная кстати, да, поговорка и я тоже за то, чтобы стремиться именно к этому состоянию богатым и здоровым только, что там третьего все равно не получается там невозможно что-то исключить она все равно, эта конструкция рассыпается поэтому нужно быть богатым и зд... лучше быть богатым и здоровым, чем медным и больным Паша э, я хочу поблагодарить тебя за эфир час пролетел просто мгновенно э, еще пару слов чтобы ты пожелал нашим зрителям нашим слушателям нашим читателям э искренней будь искренней с собой в первую очередь с собой и честны с собой я в первый раз когда купил свой онлайн тренинг на это был тренинг по исполнению желаний вот это было много лет назад еще до знакомства с тобой вот мне и рассказала что типа ну ты дурак короче потратил деньги на какую-то херню вот а потом на новогодних праздниках это, этот тренинг проходил и я позвала, я говорю, нет я я себе подарок на день рождения вообще-то покупал. Вот. И мы прошли этот тренинг. И вся жизнь, она начала разворачиваться очень по-другому. Вот. И сейчас, оглядываясь назад, это было лет 8 назад. Даже 9 лет назад это было. Да, 9 лет назад это было. Вот. И, и такой прекрасный сценарий жизни сложился. Нужно разрешать себе вещи. Ну, вот реально разрешать. Меня жена любит за то, что я все разрешаю. Вот она запрещает там себе, что я ей разрешаю? Вот, разрешайте себе. Вот, это важно. важно. Но не за счет того, чтобы создавать потом э, мучения для других, конечно же. Вот. Но вместе с тем, я сейчас говорю о разумности. Вот. Жизнь она такая, что завтра в любой момент может прекратиться. И она сама по себе ценна. Вот, вот здесь каждый здесь и сейчас ценит. И э, сделайте так, чтобы этот здесь и сейчас вам для вас был счастливым. Спасибо. Паша тебе большое. Я хочу в подтверждение твоих слов сказать благодарить тебя за, за поддержку, потому что э, в нашем бизнесе, в нашем деле бывало всякое, бывали взлеты падения, бывали какие-то э, сложные ситуации. Я всегда чувствовала твою поддержку, и я тебе за это бесконечно благодарна. Я думаю, что благодаря тому, что твоя энергия в нашем бизнесе присутствует, э, тоже очень много это дало и значит для нашего роста. Большое тебе спасибо. спасибо Дорогие да. друзья, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Я всех благодарю. Извините, если не ответили на все вопросы, на которые хотелось бы. Вот. Ну и до скорой Но встречи. Ну просто пообщались. Пообщались на огонь. Спасибо всем большое, до скорых встреч, пока. пока.